Здравствуйте, меня зовут Плеханова Юлия, я являюсь менеджером интернет-проекта корпорации ЗОС. У меня есть двое детей, дочке 11 лет, сыну 8 лет. Проживаем мы в селе Донском Ставропольского края. Население всего 14 тысяч человек, в принципе, небольшое село, по образованию я менеджер по управлению персоналом, но так сложилось, что поработать по профессии у меня не удалось, не получилось. Я домохозяйка. Работу в интернете искала сама, то есть в поисковик выбивала, в различных социальных сетях смотрела. Когда мне предложили посмотреть информационный видеоролик корпорации, да, я как бы засомневалась, посмотрела, да, с недоверием, так, посмотрела, ходила, думала, сравнивала, все как-то красиво было, как-то гладенько все, так не бывает, думала я. Ну, решила присоединиться к проекту, попробовать, что это такое, тем более, что обучение бесплатное, вложений никаких нет, рисков тоже нет, ничего, в принципе, я не теряла. Да, обучение было сложновато на первом этапе, было трудно, но это все как бы дело наживное. Я попробовала, и теперь я ни капельки не жалею. Я знаю, что здесь я могу заработать на все детские мечты, на все свои мечты. Поэтому зовем вас к себе, обучим бесплатно. Приходите, все. Всем пока-пока.